делать инструменты ахуеть просто Серега блять я не буду это больше смотреть а теперь самое интересное я не использовал проги посмотри какой у меня скайп блять блядь Адидас 780. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. А, крышка Че, что? Зачем? Какого хуя? Давай будем ебать бичей. Я Мне так играю, нравится я. сидеть, блять, покуривать сишку, ебать, и разговаривать по микрофону. Ну, знаешь, я так однажды, короче, сидел, и... Я не знаю, как это должно выглядеть, но я почувствовал себя проституткой, которая виртуальным сексом занимается. Или сексом по телефону. Прям вот пиздец. Да как ты смеешь говорить при меня такое? Готовьтесь нахуй. Ох, ебать, сынса просто. Ребят, клас, усюда, пт твою мать. Почему я не услышал, блядь, крика, типа пошел нахуй или еще что-то. Пошел, Иди нахуй нахуй! Да? Иди нахуй! Как вы, ну, блядь, просто хуйню сядь, чувак, аккуратно. Меня вибут! Классная <класс> идея! <сё <november> <сёжит> О! Не надо так! Быстрее ко мне, быстрее, пожалуйста! <сёжит> Залазь, блять, дебил! Чё? Что ты сказал? Ну, тогда зави. Что? Ч ты а, сказал? А мы в одном лобби даже, да? <сёжит> Ч <Чё> сказал? <сёжит> <сёжит> Кого? Ладно, <сёжит> <сёжит> заходи в ДБД, будем собак ебать Блять, ты что дал? Ты сам это сейчас сказал? Ты за что сказал? Да, давай, заходи в дбд, будем собак ебать, блядь, не такой сук. ТАПОК, а не собак. А, тапок? Не, ну я лучше буду собак ебать, чем тапочки, блядь. Ну да, тапочки, блядь, неинтересно. Вы чё, ебанутые, что ты слышишь кого-то? Там чувак. В клетке сидит... Возле клетки сидит, блядь, дрочит. Понятно. Он здесь. А -а -а, Бля! Ты убежал от него. Он здесь, сидит. Да, он, пожалуйста, блядь, нормально все сделал. Да, блядь, да, он ⁇ баный. Да, заебали бы. Помогите, твари! Хули вы сидите! Стою, лечу его, блядь! Да купоните! Почему-то сухо меня! Да, блять! Иди нахуй! Да он не даёт мне съебаться! А что он делает? Да он только за мной бегает, блядь! Заебал, сука, хуй старый, блядь! Все вместе. Самое интересное, я тебе скажу, mm -hmm. это то, какого хуя он за мной бегал все начало игры. Он даже мимо меня Я чем медом намазанный, блядь, или что? Он пробегает двух челов, которых он мог уебать за место меня и повешать на крюк. Но нет, я-то самый вкусный, блядь, в этом отряде, и меня нужно, блядь. Я же уже старый, мне, блядь. Оказывается, еще полжизни, блядь, даже не прошел, нахуй а у вот кстати... блядь. сейчас у меня и у все он не знает кто из нас Женя блядь. один я, а беги